Здравствуйте, меня зовут Руслан, я супруг пациентки вашей клиники, которая приехала на операцию. Операция прошла успешно, мы очень довольны клиникой, персоналом клиники, В частности Ольги Николаевны, которая нам очень сильно во всем помогла. Девочке на ресепшене огромное спасибо хирургу господину Пучкову за ту операцию, которую он провел. Мы нигде не могли найти, кто может сделать эту операцию, но единственный, кто согласился. Большое вам за это спасибо.